Обычной карамелью уже никого не удивишь, поэтому давайте приготовим соленую. Добавление соли придает карамели пикантный и непривычный нам вкус, он нравится многим, попробуйте и вы. Чтобы приготовить такое лакомство, не надо быть великим кондитером, все легко готовится в домашних условиях, такая карамель отлично подходит для наполнения кексов или прослойки тортов. Список ингредиентов в конце видео. В кастрюле с толстым дном растопите сахар, только это необходимо делать на самом маленьком огне и следить, чтобы он не подгорело. Отдельно доведите до кипения сливки солью. В растаявший сахар влейте очень аккуратно сливки и мешайте, чтобы вся масса стала однородной, затем снимите с огня и добавьте сливочное масло, все перемешайте до однородности и остудите. Используйте по назначению. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Сахар – 130 грамм. Сливки от 33%, 100 грамм. Сливочное масло – 60 грамм. Соль – половина чайных ложки. Количество порций – 3-4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Удачи, друзья, заходите.